Свороток на в Урочище Кызылчин это так называемый Марс. Марс. Сейчас посмотрим, что там за Марс. Может, все-таки это Венера. Кизул вот – это потому, девочка. Вот по тому мосту мы проедем в сторону Марса. В урочище. Как Кызылчин? Э -э урочище Кызылчин Нет, Кызыл, это и желчин перекачиваю, случайно не платная, а вот это вот местная девушки девушки тут разгуливают, да, плки на Марс. Столовая, представляете, в юрте Значит, асфальт кончился, и примерно 7 километров от трассы вот этот Марш должен находиться. Ну, проедем, посмотрим. Ну что, как э, первоисточники, как, как говорится, говорят, что растительность здесь по минимуму, Ну пока так и есть, видите, приближаемся к Маршу. Заплутали. Вот раз поднимемся, а там И... по ручей. Едем уже в другое место. И дальше песком, Едем мы, подъезжаем к Марсу. Приготовьтесь, сейчас будем переправляться на Марс. Вот смотрите, сколько здесь уже понаехало. Межгалактических кораблей. Межгалактических кораблей. Ой, не могу. И пешком, что ли, идти еще надо? Да. А машину что, бросим? Значит, смотрите, желающие попасть на Марс. Андрей, я цеплять здесь буду. Речка. Смотри! смотрим! Смотри, смотри, смотри. Вот здесь левее есть? Вот здесь. Здесь даже Кэмри проехала, вот здесь даже не зацепила. А вот здесь левее вообще шикарно пройдет. Да низкая синяя, да всем выходить вам. Конечно. Да ладно, да. Настя, ты куда? Попробуем сейчас. Юра хочет рискнуть, поехать. Тут все сгрудились. И туда, и обратно движуха. Видите, какой ручей тут? Вот что делает любопытство с людьми. О, зверь машина! Смотрите, ребят, вывеска. Марс. Наш веселый грузовичок. Все, видите, едут уже побывали на Марсе, мы еще только едем. Садитесь. Так, приближаемся к этому самому Марсу. Вон, по-моему, рыжие горы эти. Что-то мне кажется, они впечатлят они меня. Вот видите, едем на... Памятник и он оказывается частным территорией или это не он не знаю. Смотрите, подъезжаем к этому самому достопримечательности к этой самой. А тут у нас будущая звезда. Нет, у нас радио Настя. Андрей, может ты антенну обрубишь? Она автономно работает без антенны и без электропровода. На, ну, на котлетах, я... на бананах. Заехали мы на территорию, въезд человека 100 рублей. Вот с нас взяли 300 рублей. Дети бесплатно. Да. Сюда что ли встать? вот эту ветровку. Смотрите, выехали. Досмотреться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. У нас 23, 24, 25, ну машин 50 где-то, вот, пойдем туда наверх, там вон, марсиане ходят, да, каких машин только нет, даже вот с Армении, по-моему, АМ, так, вот через этот мостик мы должны идти теперь на марсианский пейзаж беседки, можешь воспользоваться, покушать свое что-то. туалет. Можешь вот за столик сесть, можешь сходить в туалет, можешь в а баня это платно. Можешь мосточком воспользоваться или через, <laughs> если ты бесплатно придешь, тогда через этот проходить без моста должен. Ну, наверное, да. Двинули, да? А -а -а. Пошли. А мост такой шикарный в переломе. Андрей, держи, а она еще умудрится упасть. Судная девочка. Не знаю, сколько метров. Почитай. Попробуй посчитать. Горки поднимали, Помнишь? Порядок. Порядок. А -а -а. Убежать. Смотрите разрешенный воздух как влияет. Даже я сейчас это... <клышленный> почувствовал, что тяжелее <клышленный> обираться. Ну, примерно 60 шагов мы прошли. Там вон глаз и вот глаз. Вот такая пасть сюда. Ну вот. Это у него волосы сверху. Трещины, не видно? Ну вот это. Где идут? А это лево. Слева. Первый. Ага. Такой, такой глаз. Видно? Честный. Так, вот там далеко внизу остались желающие попасть на Марс. А вон Настя с Андреем. Ага, а вот там сходишь. уже Настя с Андреем. А я посижу. Тебе кофта нужна? Наша баба Лариса Где? Наша Лариса а вот он сидит Не смогла, она бы не заподнялась Тяжело. Вот такая баба Лариса отсюда а, Конечно тут ну что, виды хорошие Но Ничего тут марсианского я не заметил Разве Это что свет. Парсианская палочка. Откуда она здесь? Ну, Папа, знаешь, так, подходим это к этому так? обрывистому утесу. Смотрите, что здесь творится. Ну это типа того, как мы лазили на горку, либо здесь. Она красная. Да, конечно. Из-за 300 из рублей. Из-за этого столько... Смотри. Ехать. Смотрите, народная творчество проявляется и здесь. Из камней выложили. Ку. Что это? Короче, Ку. ее не возьмешь просто так эту глину или это щебенку смотрите какая она плотная посмотри какая она плотная Андрей ее не возьмешь просто так там прочитаешь омск омский что еще мы пошли посмотрим что там еще жарогач о, даже доллар нарисован здесь. И говорят, не интересует горсу. Доллары. Ну, видишь, доллар. Так. А это Новосибирск. Новосибирск. Новосиб. Новосиб. Да, да, да. Долго писать, Барнул. Здесь вот тоже наложили. Народные умельцы. Там наверху Ну, наверное, будем возвращаться Решили дойти до верха Тут доходят единицы Блядь, Еще выше Я думаю метров Сколько, Андрей, метров? Метров, наверное, сто как минимум, да? По вертикали если. Такая плотная глина Смотрите, смотрите, вот там долина Там еще, оказывается, есть Марс-1 Одного Марса мало Мы на самой высокой точке Марс-1 Так вот это уже народное творчество опять Томск, Заринск Новосибирск Смотрите, он на честном слове Но держится Вот такие красоты здесь, видите? Горы. высокогорье. Короче, ребят, делимся впечатлениями проехали путь огромный, думали это долина такая и она вся будет красная а тут всего лишь одна горочка поэтому решили, что ехать такую даль из-за конкретно Марса не стоит но мы не конкретно из-за него же ехали, правильно? да, ну, да, ну вот знаешь Чекитаман мне понравился там. да, Чикит... вот, Чикитаман сюда красивый как бы все в совокупности может быть так, ну да, болят. а что такое? Вот так вот, ребятки, решайте сами, думайте сами, ехать не ехать вам. Мы сейчас на высшей точке Марса. Настя написала слово Россия. Мы вот такую пирамиду. Все? О, я чуть не упал. Спускаемся вниз, кстати. Не менее, так сказать, опасный, чем подъем. Камни обманчивы. Вот, вот решили завернуть еще одно место. Тут тоже такой же разломчик. Поплзли. Пойдешь, тут слишком резкий обрыв. Слушай, Андрей, мне кажется, или так есть? У меня кожа не такого цвета. И у тебя тоже. На ногах кожа какая-то синеватая. Здесь-то? Да, и у меня ну, тоже. Ну, да, и... Смотри. Ну, да. Может, Не знаю. Вот ну, смотри у всех, вот это вот, смотри, ну какие они синие что ли? Аккуратно. Андрей рванул до вершины. Я включил секундомер. минута прошла так, пошел пешком тяжело ему что, назад что ли пошел минус до 45 Ну, тренированный человек я думаю за 5 минут туда-сюда сгоняет вон он, вон он спускается так, 4 минуты и до маска 4.08 вот не добежал, до, до туда куда добежал Примерно минута 45. А до сюда, назад, 4.08, туда назад. Минута 45. Да, примерно. Потому что я стоял не знал, в какой момент выключать. Смотрю, что ты паритировался и назад. Я вон там. Настя спустилась. Вот. И вырубилась. Говорит, все, буду лежать. Ну а надо ехать, Настя. Ну что, выезжаем. С этого Марса Едем мы сейчас рассуждаем Едем на Абум И третий день мы едем И вот то, что было первый день Кажется, что это было год назад Очень насыщенное путешествие Едем без всякого гида, без никого Ну, очень насыщенно Я думаю, ни один гид не выдержит Вот так вот с группой ехать Вот сколько мы, да? Такие тут виражи, ребята? Я того, что машина низкая Тяжело ехать да, чуть, у нас. Чуть бы повыше, я, конечно, Колеса перед отъездом резину не нашли. Низкие поставили. Что-то едем, едем в конца края, нет. Сколько к мы еще, Андрей? Ну куда? Ну, куда? К, к первому населенному пункту. Ой -ой -ой, Подожди, что ли? Два километра Ну, там пещера. Смотрите, слева. Включаю, нет? А, есть. Нет, так. Переночевать можно? Ну? О, Везде виды это лучше чем этот Марс. вы что разочарованные я-то ребят не смогла пойти Хорошо. юр ты сходил ты я получил удовольствие кайфа я, я не получил в плане ты хотел кайф там еще получить ты думал там да... я больше вас ждал это же всегда а. такой ожидаешь больше а не надо ждать большего вот надо. получайте то что есть Короче, мы первый раз туда в обез поехали, да? Да. Там, где больничный, я говорил, надо туда да. сделать. Так, а что у нас еды ты все, ёп? Кого что интересует? Надо варить, да?